Здравствуйте, друзья, с вами Дядька Диманоид. Я опять экспромтом снял видео по дороге. Ну, пришлось мне ехать по своим делам довольно долго. И я решил, чтобы не терять времени. Даром. Кое что отснял, но экспромт, как всегда, у меня э, получился экстремальный и э, было все там. И я еще, наверное, это не попал на видео. Там я выезжая с заправки спросил сам себя интересно что кончится быстрее а, зарядка камеры ну, большой фотоаппарат у меня <coughs> батарейка а, батарейки хватило а кончилась быстрее карта памяти в видеорегистраторе поэтому Сейчас вы увидите, что я наснимал, там нету моего лица, так что вот наслаждайтесь, пока я э, вам вступление, так сказать, озвучиваю. И на, э, по этому поводу мне пришло стихотворение Анны Ахматовой, известное, хочу вам его прочесть. «Мне ни к чему адические рати и прелести лидических затей».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 хорошие стихи. Это вот как раз про ролики на моем блоге, я надеюсь. Шучу. Ну, тем не менее, смотрите, наснимал я от души. Не буду вам выкладывать это одним писом, как говорят в Бруклине на Брайтон-Бич. Разбил я Первая часть там про Шри-Ланку уже э, есть в блоге. Наверное, вы уже посмотрели. А вот э, рассуждение мои, э, как начать блог и вообще призыв начать, э, начать выкладывать видео тем, кто хотя бы раздумал на эту тему, но по каким-то причинам не решился это сделать. Вот посмотрите, какие... Для этого я вижу причины, и, ну, может, вам будет это интересно. Так, ну, дальше, так сказать, ваше слово, товарищ Маузер, смотрите видео. Стоит ли сейчас начинать э, видеоблог, влог, блог? Э, или просто канал на ютюбе тому, кто еще не сделал это а, я думаю, что стоит а, попытаюсь сейчас сфор сформулировать эту свою мысль хотя опять у меня экспромт как всегда, я все делаю неправильно, но, я думаю, мне, как, я, как новичку, это простительно, и в следующий раз я посмотрю то, что я наснимал, и сделаю его два раза лучше. Так, ну, почему, э, для чего вообще э, блог, канал на Ютубе? Но, ну, во-первых, э, такая э, причина, что то снять самого себя. Кто еще нас снимет? Мы как бы не работники телевидения. На... Все... На телеканалы нас не приглашают выступать И где мы можем еще увидеть себя Кроме как, снявшись про, Снявши про себя видео и... Чтобы нас могли увидеть другие, выложив его в интернет вы скажете а собственно в интернет можно выложить а кто его будет смотреть а, но резонно да сначала зрителей будет мало вот но во первых если не выложить ничего Никакого видео не выкладывать То совершенно точно не, Никто вас не увидит Вот Если Вы что-то выложили Уже есть возможность Да, что Вдруг кому-то это покажется Интересным Если кому-то это Не покажется интересным сразу Кто знает Может какая-то сокровенная мысль да, в вашем видео будет, и она э, с течением э, какого-то про, прошедшего пройденного времени вдруг заинтересует людей. Э, рассмотрим вариант, если оно даже никого не заинтересует. Оно будет интересно вам потому что э, это видео про вас да и пройдет несколько лет и вам э, будет интересно посмотреть как вы изменились э, как ну, внешность голос э, э, манера одеваться манера себя вести да и даже ваши мысли если вы что-то там э, тоже Даст вам возможность увидеть себя В прошлом Это кстати очень интересно То что Видеосъемка у нас Не так давно Интернет тоже Скажем активно Люди используют большинстве своем. Мне несколько лет, да, ну у меня там есть ролики на ютубе десятилетней давности. Я, правда, там не не сам себя снимал, а там такой видео э, слайд-шоу, скорее, под музыку было. Но тоже интересно, это этап творчества. Там, кстати, есть на моем канале, можно его посмотреть. Я ссылочку Оставлю в конце ви видео э э заставки, э э вот, а сейчас э снимать себя, снимать своих домашних там родственников э своих хомячков, попугайчиков, да, даже если Хомяк <смех> поведет себя неправильно и удерет от вас в лес, все равно останется на видео, да, и там через пять лет будет интересно посмотреть и вспомнить, и, э, эти эмоции вернуть к радостные и печальные да которые <смех> у вас с ним были связаны вот это что касается себя лично совершенно точно надо надо иметь а почему ну на ютубе я например выкладываю ну потому что площадка такая уникальная в общем то я бы сказал, они монополисты, так как они организовали алгоритм, алгоритм поиска, да, никто пока не достиг. Это, конечно, не идеальный продукт. Ну, сколько Ютубу? 15 лет, я вот сейчас Могу сказать Он уже молодой Еще подросток развивается И будет развиваться Некоторые вещи не всем нравятся Их Например Жесткая Очень политика В отношении там, всяких, Всякого нарушения правил Я считаю, можно было как-то помягче это регулировать, да, просто можно на этапе в общем, загрузки роликов отсекать уже более тщательную проверку делать видео, чем потом по факту такие резкие вещи, как блокировка канала совершать. Но это, как говорится, болезнь роста, и мы тоже, наверное, будем Ютубу помогать себя со стороны увидеть. Так, ну, чтобы не отвлекаться, это отдельная совершенно тема разговора. Для чего еще надо завести свой канал, выложить хотя бы один ролик, хотя бы один? И Прислушаться к себе Вот посмотреть его Несколько раз можно посмотреть Посмотреть если какая-то Реакция зрителей Навряд ли она будет С первым роликом Это Как правило 99% Никто не реагирует Если только знакомые да, Или там вот вы работаете там где-нибудь и, и сняли <зарисовку>, зарисовку с корпоратива да ну конечно коллеги там что-нибудь напишут бывает так что люди которые никогда свои ролики не выкладывали не выкладывали становятся Очевидцам чего-то из ряда вон выходящего, ну, например, я ехал на видеорегистратор, снял там драку болельщиков, выложил там, ну, несколько сотен просмотров, было на этом видео, иногда снимают что-то прям реально уникальное, может, какие-то природные катаклизмы, да, и тогда вообще, может быть, сотни тысяч просмотров, или там миллион, я не знаю, наверное, такие случаи бывали вот с первым роликом. Но как правило, если выкладывать обычные ролики Из своей жизни Такого не происходит Но тем не менее Пусть этот ролик ваш лежит И вы Продолжая смотреть на ютубе А это я вам скажу гораздо интереснее Чем смотреть телевизор а... Все таки в телевизор попадают Люди как Карлсон удивлялся, как Бог попал в телевизор, ведь он такой маленький Вот люди, которые попадают в телевизор, они в основном одни и те же Мы не очень часто видим новые лица Все это из какой-то одной и той же тусовки, скажем так Связь к телевидению потихоньку, потихоньку иссекает, хотя каналов становится больше, какие-то придумывают новые технические <coughs> красивости, что-то такое, чем привлечь зрителей. <coughs> Но Тем не менее Все-таки Телевидение и реальная жизнь Они очень Как бы далеко друг от друга находятся Когда Скажем Это превращается в ремесло да, и, ну, По зарабатыванию денег Все равно Живое общение Оттуда уходит Люди, которые хотели Своим телевизионным каналом Что-то Сказать человечеству Рутина затягивает И когда они уже Основную мысль сказали А дальше надо продолжать а новых свежих мыслей нет то Получается уже Бег по кругу и просто с, с какой-то новой картинкой. А... Вот YouTube-каналы же, они совершенно разные. Их а... снимают люди, а... ну, выкладывают просто любительские свои видео. Просто что, то, что обычный человек увидел на улице, дома И мы посмотрели на мир и его глазами То, что телевизионщики никогда не смогут показать Потому что ну, не все открываются журналистам да, И журналисты не вездесущие, они не могут быть везде И вот вы стали автором. Это позволило вам оказаться как бы по ту сторону экрана. Вот это уже очень интересные чувства, когда вы авторы и начинаете снимать. Вот первый ролик сняли, вы смотрите реакцию. Потом вдруг у вас появляется идея снять еще ролик. Или вдруг вы находитесь в таких местах, где можно снять какие-то. Жизнь сама подкидывает интересные сюжеты, да, только надо и изловчиться, и их поймать виде... видеокамерой, там, телефоном, любым другим устройством, да, чтобы потом выложить это в, в интернет и тут уже появляется огромное как бы пространство для творчества <coughs> то есть если начался какой-то а, интересный творческий процесс который вам а, а, Интересен именно вам, вы начинаете развивать свои, свои мысли относительно этого процесса. Что улучшить, какие освоить навыки, да, чтобы ваши видео продолжали смотреть. У вас появилось какое-то общение, например, с подписчиками, со зрителями. Это общение, оно может и в реальную жизнь перейти. Да, вот вы где-то с кем-то обсудили в комментариях, а потом договорились встретиться и... поделиться вживую, да, вот, с, с своими соображениями. Многие, как бы, сообщества, да, вот, регулярно, ну, блогеры регулярно, регулярно встречаются э, на разных площадках, там, скажем, тревел-блогеры, э, они устраивают свои сходки, там, какие-то технические ютуб-блогеры, да, они там встречаются на официальных мероприятиях YouTube, а может и на неофициальных каких-то. Ну, много разных тем я просто как начинающий вам не не могу их осветить как очевидец, но я знаю, что такое движение есть и э, по появляется свое хобби, причем хобби очень мощное такое оно разностороннее понимаете, вот снимая ролики вы можете сами стать журналистом оператором видеомонтажником ну ну там какую-то анимацию сами делать в общем технически <связать> технически осваивать всякие новинки вы можете в хобби в хобби то есть свое хобби которое никак не было связано с ви с видео начать снимать на видео ну там вот Какая-то женщина делает кукол там своих, своими руками. Или какие-то там расписывает керамику какую-то. И вот к ее этому хобби еще добавляется хобби, да, видео, видеоканал сам по себе становится хобби. То есть оно... Получает новые новые какие-то грани Новые возможности И может быть даже То изначальное хобби Как-то Перейдет в какой-то другой формат Да, вот не просто снимать свою работу, свои результаты, а уже там <кхе> сделать что-то более глобальное. А так что выложите свое первое видео, пусть лежит, а пусть у вас может быть, редко такой будет возникать сигнал, да, что я хочу еще что-то выложить, но жизнь, она течет, она развивается, да, и какой-то может момент случиться, когда у вас опять это желание возникнет то, что у вас уже есть, да, вы уже начали, вы уже знаете, как это делать, поможет вам повторить всегда проще, чем начать сначала. Вы уже не будете бояться, у вас уже вот вы новое видео снимете и у вас не будет уже боязни выложить это в YouTube. Вы уже выкладывали посмотрели что ничего страшного не происходит все там легко и просто и доступно для вашего понимания и вот у вас уже есть такая возможность да и в течение лет да вы можете забыть и переключиться на что-то другое ну там появился ребенок ребенку воспитывать посадили дерево дерево выращивать потом строить дом это как бы не как не мешает ваши ролики лежат люди конечно их там не часто находят если на вашем канале активности нет. А может быть и часто Вот у, у меня <смех> Странным образом на старом канале э, Было там Десяток другой видео И Когда я начинал там Первые видео там набрали Там тысячу других просмотров А потом Я выложил еще не, несколько Ну Как бы такие Я снимал где-то какой-то поездки, путешествии, что-то там без всякого текста просто выложил. Ну, они мало совершенно там десяток просмотров набирали. И я как-то забросил и там, наверное, год другой даже не заглядывал. А потом посмотрел и обнаружил, что одно видео вдруг набрала пока я не заглядывал туда там десятки тысяч просмотров ну вот на этом пока все но продолжение будет обязательно скоро вы его увидите пока с вами был дядька демоноид не забудьте писать свои комментарии